Всем здорово, это домашний канал Олетки и мы продолжаем с вами проходить бесконечное лето. Итак, продолжаем. Я надеюсь, да, мы продолжим с вами сегодня искать Шуру, короче, он пропал, там куда-то вот без вести И у нас там, по-моему, одна, короче, локация еще мы не ходили -то в лес, там не смотрели. Ну, блин, что-то мне прям подсказывает, что будет что-то не очень хорошее. Но Посмотрим. Итак, сейчас мы в столовой. Сейчас в столовой. В столовой была битком. Остаться незамеченно не получилось. Меня окрикнула Ольга Дмитриевна. Семен, иди к нам. За четырехместным столом сидела вожатая Славя и Электроник. Я кинул головой и отправился за обедом. В этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди сегодняшнее меню мало чем отличалось от меню предыдущих дней но это в принципе можно было и не упоминать уже понятно что здесь как бы меню оно постоянно ну, в основном одно и то же по крайней мере по внешнему виду блюд когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита ольга дмитриевна сказала ну и что вы думаете о чем о шурике уже обед, а его все нет Я подметил пушкинскую рифму Но не стал акцентировать на этом Внимание Мы обыскали весь лагерь Я обошел весь окрестный лес А Электроник обошел лес Значит Значит мы не пойдем в лес получается Или пойдем Ладно. Ольга Дмитриевна посмотрела на меня И я Помогал надо звонить в милицию. Может, хотя бы до вечера подождем? Лениво заметил я. Домой он поехал, например. Не может быть. Шурик живет отсюда в тысячах километрах. Ну так на поезде. На ближайшей станции, она замолчала, далеко. А вот это было уже интересней. Да, кстати, про станцию никто ничего не говорил. По станции никто ничего не говорил. Здесь есть поезда. Как только разговор заходит о том, как выбраться из Савенка, все местные обитатели сразу же пытаются сменить тему. «Далеко это сколько?» «Это много!» Вожатая посмотрела на меня так, что по ее виду можно было понять, что дальнейшие расспросы неуместны. А «Значит, надо идти глубже в лес, может он заблудился?» А, ну это Слави говорила, так что Типа там таким тоненьким голоском У Шурика всегда с собой компас Вмешался в разговор электроник Интересно, что еще можно найти В его чудо-жилетке Если она у него вообще есть Мне бы компас вряд ли помог Заплутая я в лесу И в милицию В милицию вечером Хотя бы Не немедленно Ну, до вечера Все замолчали еще далеко до вечера я в этом смысле. А, это обед. Я думал, это ужин. Это обед. А если она правда. если он правда пропал, то нельзя медлить. Мы не можем пока этого знать. Ну а где он тогда? Где он? В словах вожатой была доля истины. Довольно странно вот так прятаться целый день. И зачем ему это? Все-таки Шурик показался мне вполне серьезным пионером. А такое поведение... Больше подошло бы Ульянке. А, значит, действительно, было ли основание полагать, что он пропал? В любом случае, мы сделали все от нас зависящее. Теперь остается только ждать. Славия, Электроник и Ольга Дмитриевна грустно смотрели на меня, но ничего не сказали. А что они на него-то грустно смотрели? Он-то тут при чем? Причем тут главный герой-то? Он тоже помогал. Он обошел два, две локации, посмотрел, да... Ну, правда, там делами какими-то не теми занимался, но все же. Закончив обедать, я отнес поднос на стол с грязной посудой и вышел из столовой. Еще даже не вторая половина дня. Чем бы заняться? Лагерь словно отходил к последнему сну. Только Генда при, э, пристально смотрел на меня из-под очков. Конечно, взгляд его был направлен на что-то другое, но мне казалось, что он следит именно за мной. Наверняка он знает, где, куда пропал Шурик. Только вот э, рассказать не может. Я задумался над исчезновением руководителя кибернетического кружка. Может быть, оно тоже как-то связано с моей ситуацией? О, пионер. А, это... Секси-бомба-ведь-сестра, да, врач, главврач... Передо мной стояла медсестра. Я вопросительно посмотрел на нее. «Посиди в медпункте за меня. Мне нужно срочно отойти. Травма у кого-то». «Я?» «Да, ты». «Вот ключи». Медсестра кинула мне ключи и убежала. «Почему именно я?» «Как будто больше некому. И что конкретно я должен делать? А если что-то случится?» Но, раз уже отказаться не успел, то ничего не поделаешь. А, я стоял перед дверью в нерешительности. С одной стороны, ничего страшного, посижу здесь полчасика, она вернется. Ну, а если кто-то действительно придет за помощью? Со сломанной ногой? Или пробитой головой? Меня охватило нешуточное волнение. Наверное, в этом лагере, кроме ссадин синяков, никаких серьезных травм не бывает. Но в то же время давала мне покоя мысль, что случись что, и я окажусь беспомощным. Ведь я даже не представляю, как правильно делать искусственное дыхание. Мое внимание привлек журнал лежащего сестры на столе. Да, вы говорили здесь, а, этот а, а, плакат, короче, для зрения такой. Забавный просто. Я, кстати, обращал внимание уже не первый раз на него. Так. Окей, okay. и вот это вот я не понимаю, что за блокад какого-то инопланетянина, непонятно. Хороший способ отвлечься. Так, ну, подглядывать, правда, неприлично, а, чужие вещи, но что делать? Нам уже надо все-таки раз... ну, разгадать тайну, почему мы здесь и что здесь вообще происходит. Наверное. Он назывался «Советская модница». Год и месяц издания нигде не указаны. Впрочем, ничего удивительного. Здесь случаются и более странные вещи. А про советские журналы я знал всего лишь чуть более, чем ничего. Может, на них и не печатали дату выпуска. Глянцевые страницы меня смотрели модели, разряженные в старомодные платья. Сейчас бы так точно не стали ходить. Я усмехнулся. Интересно, например, Славя, Интересно, например, Славя считает это модным? Представляю, что было, если бы она надела нечто подобное и появилось в моем времени. Вот иду я с ней под ручку, в своем пальто и с капюшоном на голове, а она в пышном платье трюшечками и А получается, я уже представляю Слави в моем мире. Вместе со мной. И не только Славе. Вот это платье больше подойдет Ульянке, вот этот сарафанчик Алисия, а вот эта юбочка и кофточка Лени. Действительно, если бы эти девочки были реальными Нет, я видел их Слышал их голос, мог даже прикоснуться Но они все равно здесь, а я Я просто не принадлежу этому месту Оно для меня чужое Я просто жду возможности выбраться отсюда Жду, потому что от меня уже ничего не зависит Ждет, ждет и ничего не предпринимает Вечно не теми делами занимается Я вздохнул, положил голову на стол и задремал Я разбудил шум открывающейся двери. На пороге стояла Лена. А сестры нет? Тогда попозже зайду. Я за нее. Раз на меня возложена обязанность по лечению пионеров, то к делу надо подойти со всей ответственностью. Хотя на самом деле я, наверное, просто боялся, что из-за меня что-то случится. На что жалуетесь? Я постарался как можно аккуратнее улыбнуться, чтобы не смутить Лен. Да ничего такого! Голова немного болит просто. Сейчас исправим. Что-нибудь обезваливающее. И какие лекарства лежат, я, конечно же, не знал, поэтому процесс поиска занял порядком времени. Нашел. Я придумал, таблетку анальгина. Анальгин же, помню, да, от головы. Анальгин, да, да, да, да от, от головы. Но он, блин, он хорошо сажает, короче, помню, сердечко и помню еще что-то. Да, спасибо. Она улыбнулась. Это стало для меня неожиданностью, и я несколько выпал из реальности, уставившись на нее. Что? Лена моментально смутилась. Слушай, а вот интересно, тебе понравилось бы такое? И зная, что на меня нашло, я схватил со стола журнал и показал ту картинку, где были нарисованы юбка и кофта, которые, как мне показалось, больше всего подошли бы ей. Может быть, из-за мысли об этой девочках и моем реальном мире у меня окончательно помутился рассудок. Может быть, я хотел развлечься, вместо того, чтобы просто ждать возвращения мисс И она посмотрела на рисунок. Да, наверное. А сейчас это модно? Наверное. Она смутилась и покраснела. Почему ты спрашиваешь? Действительно, почему? Мне кажется, на тебе это бы смотрелось прекрасно. Да, просто так. Ну что, давайте пофлиртуем. флиртуем. Спасибо. Да не за что, я же правду говорю. Некоторое время мы молчали. Как голова? лучше спасибо. Она улыбнулась. Я пойду. Удачи. Лена вышла, а я сел и принялся дальше листать журнал. Через некоторое время в дверь постучали. Медпункт, что тут э, самое посещаемое место? Я внезапно представил себя медсестрой. Хотя скорее медбратом. Ну да-да-да, застрой да, да. как-то здесь неуместно а, И сказал Войдите Теперь открылась на пороге а, Дверь открылась, и на пороге стояла уленка Каких это порты стучишься? А что, нельзя? Она насупилась Насупилась, насупилась У меня проблемы с ударениями, короче Болит что-то? А тебе? Я с какой стати Рассказывать должна? Где сестра. Перед тобой я вальяжно закинул ногу на ногу и упросительно посмотрел на нее. «Тогда я, пожалуй, и пойду. Лучше уж умереть, чем лечиться у тебя». Она ехидно улыбнулась. «Ты ведь даже не, про не пробовала». Лен на мгновение задумалась. «Хотя таблетки можешь и ты мне дать». «А что вас беспокоит?» Она ответила не сразу. «Сейчас жизнь в животе. Меньше конфет надо жрать, короче. А не пустота в голове?» Побурчила себе под нос. Чего? Ничего, сейчас поищу. В первом же ящике нашлась упаковка ножпы. Ножпа? А в то время была ножпа? Наверное, была, значит, есть. Если здесь есть. Спасибо вам, доктор. Она весело улы улыбнулась. Смотря на Уленку, я никак не мог понять, как такой жизнерадостный и активный ребенок может испытывать проблемы со здоровьем. А, небось, ворованных конфет оделась. Колой отравилась. А, давай. Давай-ка ее. Она недобро посмотрела на меня. Нет. Все тебе оставила. <свят> У Ленка убежала, хлопнув дверью. Наверное, не стоило это говорить. Ну что, я же типа в шутку, наверное. Ах. Я вновь углубился в изучение советских модных тенденций. Время что, а медсестра так и не возвращалась. В поисках Шурика я не участвовал, разгадок своего положения не искал. Просто сидел или стал журнал. Отличное просто занятие. В мгновение даже показалось, что такая ситуация мне вполне, меня вполне устраивает. В конце концов, пока что все происходящее можно считать чем-то вроде отдыха в летнем лагере. А если ничего не изменится в ближайшее время, тогда уж стоит и волноваться начинать. Теперь опять постучали. Сегодня эпидемия что ли какая-то? Коронавирус. А на пороге стояла Славя. Ой, привет, а медсестры нет? Привет. Нет, я за нее. Хорошо. А мне бы... Она замялась. Что? Кстати, Семен, сказала Слави, внимательно посмотрев на меня. Что? Я тут недавно свои ключи, кажется, потеряла, а ты не видел? И ведь еще как видел? Да, вот, я вчера их нашел в этой столовой, хотел тебе отдать, но забыл. Я врал очень неумело, меня выдавал с на щек, бегающие глаза и не находящие себе места руки. Вот. Слави взяла ключи, а я уже был готов к любому уместному в данной ситуации наказанию. Но она лишь сказала... Спасибо. Так зачем приходила? Нужно было как можно быстрее сменить тему разговора. что то болит? Да нет, ничего. Странно. Всегда такая открытая Славя о чем-то умалчивает. Если что, то и говори. Меня сюда и посадили, чтобы всех лечить. Я широко улыбнулся. Да нет. То есть да, но нет. Да, но дед, а, после этой фразы деление на ноль для меня стало реальностью. Ну, так чем могу помочь? Ты? Думай, ничем. Она улыбнулась и собралась уходить, но вдруг остановилась. Может, у нее там по-женскому что-то, да, наверное? Хотя. Можешь выйти. А, можешь выйти на минутку. Почему бы и нет? Хорошо. Я вышел взмитнуто и прислонился к стене. Интересно, что он на такое там делает, что нельзя на это даже смотреть? Через минуту открылась дверь и вышел Славя. У нее в руках был какой-то небольшой пакетик. Кокаин. Кока. Кока-кокаин, наверное. Надо спросить, что это? А что это такое? Ничего. Она покраснела. Спасибо тебе. Да, не за что. Славя убежала. Да по-любому там кокс какой-нибудь. Кажется, не стоило спрашивать В смысле не стоило спрашивать? Я же должен знать, что предмет имущества забрали Я посмотрел на часы Время уже близилось к вечеру Журнал был прочитан вдоль и поперек, а сестра так и не возвращалась Вдруг дверь распахнулась и в сбежала Алиса О, ее только не хватало здесь Она пристально смотрела на меня «А ты что здесь делаешь?» «Сижу», — честно признался я. Ха -ха. «Ну и ладно. Так даже лучше, что медсестры нет», — пропорантала она. «Заболела?» — ехидно спросил я. Алиса не ответила подошла ко мне. «Подвинься!» «Зачем?» «Чтобы я, я ящик смогла открыть, очевидно же!» «Зачем это?» — она разозлилась. «Тебе какое дело?» «Ну, я тут вроде как исполняющая обязанность». Она задумалась. Дай мне тогда активированный уголь. Че-то они там обожрались, что ли? Живот болит? Да. И Ихиду усмехнулась она. Я почувствовал, что что-то здесь не так. Отдать Алисе уголь. Но ну, мало ли. Вдруг правда что-то болит. Ладно. Я полез в ящик и вытащил оттуда упаковку активированного угля. Спасибо. Она вырвала ее у меня из рук и убежала. Окей. А, до ужина осталось минут 15, а медсестра все не возвращалась. Наверное, вот так уходить не дело. Все же она меня попросила. Да и мало ли что случи случится, когда я уйду. Хотя кому понадобится что-то отсюда воровать? Разве что Алисе, активированный уголь. Я вновь открыл журнал и принялся листать его по одному кругу. А мода 80-х уже так и не забавляла, как в начале. Несколько раз на меня накатывала зевота. На часах было уже шесть, а значит ужин начался. Конечно, надо до конца нести службу и не покидать пост ни при каких обстоятельствах, но у меня, но у моего желудка, похоже на этот счет, существовало особое мнение. Я стал уверенно и к выходу. За дверью послышался какой-то шорох. Неужели опять кто-то отправился, отравился, сломал руку или еще что похуже? Это же тяжело и дернул за ручку. Однако снаружи никого не было. Кто все шушит то Понятно. Может это Шурик постоянно шуршит? Может реально Отглядывает. Похоже просто показалось. Я вернулся внутрь и тут же заметил, что в медпункте что-то изменилось. Так, погоди, что изменилось? А точнее на столе появилось яблоко. А, да ладно. Точно яблоко. Но откуда? Ну, не могут же фрукты сами собой материализоваться из воздуха. Хотя в этом лагере возможно все. Скорее всего, его кто-то просто сюда принес. Возможно, Лена в качестве благодарности. Ведь она такая стеснительная и... Но подождите. Как же она вот так прошла мимо меня? Действительно. Чичь за окно, может? Не станет же Лена лезть в окно, в конце концов. Значит, здесь что-то другое. У меня внезапно хватил страх. А вдруг это яблоко отравлено, ну да, как в сказке. Хотя зачем идти на такие ухищрения, когда я здесь совершенно беспомощен, и убить меня можно гораздо проще. Или это яблоко, которое вкусила Ева в саду Эдема. Ну, если убить, знаешь, проще, там, допустим, ножом или чем-то, ну, будет кровищей дофига. Вот. Потом надо будет место преступления там, да, убирать. Э -э -э -э -э? Там душить или что-то Семен будет сопротивляться И погром устроить здесь А яблоко что он откусил короче из тот раз Всяких там Тогда мне точно не стоит его есть Уже секунду живот напомнил себе Предательский заурчав Впрочем Пока я закрою медпункт Пока дойду до столовой Пока возьму еду Ченки желудка буквально прилипали к позвоночнику Наверное и ничего страшного я еще раз попытался вспомнить, не лежало ли это яблоко здесь раньше. Да не лежало, нет, не было. В конце концов откуда-то оно взялось. Может быть, залетело в окно. Да, и так ровненько упало, короче. приземлилась на стол. Действительно, ставня была немного приоткрыта. Значит, его все-таки кто-то сюда положил. Получается, ничего страшного нет. Хотя... Так, съесть яблоко? Не, не, не, не буду есть яблоко. Откуда оно взялось? Откуда я знаю. Может там, блин, натыкали всякого, всякой фигни, короче, от него. Нет. Даже если предположить, что это яблоко вполне обычное, то не стоит есть немытые фрукты. Хотя бы так. Этой мыслью я оправдал свои страхи и отложил яблоко в сторону. Пора было выдвигаться на ужин. По дороге меня догнал электроник. «Как поиски Шурика?» «Да, все так же». «Ты не расстраивайся. Найдется он». Я пытался как-то подбодрить его. «Уже столько времени прошло. Пойду искать дальше». «А как же ужин?» «Это важней», — глубокомысленно изрек он. На перекрестке наших дорог, дороги разошлись, и я пожелал ему удачи. В зря к столу толпились пионеры. Я ускорил шаг, чтобы хоть сегодня оказаться не последним. И мне повезло, в дальнем углу остался полностью свободный столик. Я быстро взял еду и сел. Сегодня на ужин давали фруктовый суп и несколько булочек. Фруктовый суп? На ужин? Он же сладкий. На ужин надо что-то такое, чтобы... Чтобы наесться. Такой набор блюд меня весьма удивил, и а после дегустации даже порадовал. Я принялся сосредоточенно есть. Лена, давай сюда, смотри, целых три стула. Передо мной стояла Лена и Мику. Тут свободно, поинтересовалась Лена. Да, садитесь. Лучше бы, конечно, она была одна. Спасибо. Только и успела сказать Лена, как у нее из-за спины появилась Женя. Я сяду тут. Больше некуда. Не дождавшись моего ответа, она подставила поднос на стол и села. Конечно, располагайся. Она грустно пробурчалась себе поднос. Что? Ничего. Честно говоря, я бы с удовольствием сократил эту компанию до одной Лены, но в то же время ни Мику, ни не доставляли мне каких-то особых проблем. Одна разве что говорливая слишком, другая мнительная, но все равно они обе абсолютно безвредны по сравнению с некоторыми. Ой, я ключ, кажется, забыла. Ничего страшного, возьми мой. Я даже удивился, что Мику ограничилась такой короткой фразой. А вы? Вместе живете? Да, конечно. А ты не знал? Вместе наш домик самый крайний. То есть самый дальний от столовой. Ну, то есть самый последний. Я бы не удивился, если бы узнал, что Лена живет со славе. С Женей на худой конец. Да хоть с электроникой. Но застенчивая Лена и не в меру словохотливая Мику. это сюрприз. Нашли своего Шурика. А, странно, что Женю вообще волнует чужие проблемы. Нет. Небудь с деревни убежала с сигаретами. Или заводкой. Она фыркнула. деревню? С этой секунды разговор начал живо меня интересовать. Кстати, да. А, есть. Железная дорога, да? Ну, типа, про поезд что-то говорили Теперь деревня Интересно А что такого? Женя сделала удивленное лицо Значит, здесь есть поблизости деревня? Наверное Сказала она неуверенно Я посмотрел на Лену и Мику Но они были заняты едой и не обращали внимания на наш разговор То есть ты точно не знаешь? Да какое мне дело? Женя уставилась себе в тарелку. Ну что-то. Нет, она, она проболталась. По-любому есть что-то. Но здесь же должны быть какие-то населенные пункты поблизости. Слушай! Слушай. Не знаю я! Дай спокойно поесть! Похоже, больше от нее ничего не добиться. Хотя, может быть, она правда не знает? Все оставшее все время пришлось слушать, как Мику говорит о каких-то малозначительных вещах и тихо сходить с ума. Так что, выйдя на улицу, я вздохнул с облегчением Солнце уже садилось Можно немного прогуляться Вряд ли сам найду какое-то занятие на вечер А так, может, что интересное подвернется Ну, что-то взорвалось Подходя к площади, я услышал сильный хлопок А, ну да, наверное Похоже, что-то взорвалось А, реально что-то взорвалось Меня словно парализовало Я нахожусь в враждебной среде Неизвестно, что там и как Лучше бежать Но в то же время интересно Наверное, я бы так и стоял здесь, если бы кто-то не схватил меня за руку. Это была Ольга Дмитриевна. Чего стоишь? Пойдем разберемся, что там произошло. А без меня никак? Жалко, взмолился я. Да ничего там страшного не должно быть. По идее. Когда мы вышли на площадь, там уже столпились пионеры. Ольга Дмитриевна решительно расталкивая всех, подошла к месту преступления. Судя по всему, взрыва легенду. Да ладно. Но у злоумышленников ничего не вышло. Памятник постоял. Лишь на пьедестале были видны еле заметные следы копоти. Погоди. А... Каждая заходила в медпункт и брала, короче, какие-то лекарства. Ну, типа активированный уголь, да, там вот ножка, там вся фигня. Может, для взрывчатки? Вполне же возможно? Вполне. «Ну и кто это сделал?» Она глядела толпу пионеров. Понятно, что это не был террористический акт, совершенный группой Лис по предварительному сговору. Они все просто пришли сюда посмотреть, что произошло. В толпе я увидела Ульяну и Алису. Вот эти, да, они. По-любому они. Короче, вот эти проказницы что-то замутили. Топудово. Похоже, заметила их и вожатая. «Вы двое, ко мне!» Она запротестов... Они запросто... запротестовали, но все же подошли. А что сразу я? Если вы считаете... Бачевская, покажи-ка руки. А что с ними не так? Я пригляделся и увидел, что руки Алисы измазаны чем-то черным. Ага. Теперь понятно. Из чего Боба делала? Юная террористка, кажется, раздумывала, осознаваться или нет, но потом гордо выпала. Активированный уголь, селитра и сера. И почему именно памятник? Чем тебе помешал уважаемый заслуженный человек? Борец за права. Уголь, кстати, он мне дал. Она показала пальцы в мою сторону, и тут же вся толпа уставилась на меня. Мысли о том, что такой маленькой бомбочке памятник не взорвать, и лучше бы ей выбрать для своего теракта более подходящий объект, сразу же вылетели у меня из головы. Она украла. Я тут ни при чем. Даже если и дал, я уверен, что Семен не стал бы участвовать в столь омерзительном антиобщественном акте. «Да-да, именно!» — подтвердил я. Не знаю, насколько бы она еще продолжала отчитывать Алису, но на площадь выбежал электроник и закричал. «Нашел! Нашел!» Все повернулись в его сторону. В руке он держал ботинок. «Вот!» Электроник победоносно потряс им над головой. Это ботинок Шурика. Так, успокойся. Расскажи подробно, где ты его нашел. В лесу. На тропинке в старый лагерь. По рядам прошел какой-то шепот. Старый лагерь? Старый лагерь? Ты уверен? Абсолютно. А что такого в этом старом лагере? Вмешался я в разговор. Да ничего такого, на самом деле. Она запнулась. Одна из легенд Савенка гласит, что там... Живет привидение молодой вожатой, которая влюбилась в пионера, но не найдя взаимности, покончила с собой Ни хрена себе здесь такой поворот, а? Ни хрена себе Сделали Харакири кухонным ножом а Мальчика этого на следующий день сбил автобус Ульяна выбежала из толпы Автобус? Я ли удержался, чтобы не спросить о номере маршрута? Но наука не допускает существования привидений, поэтому опасаться там нечего все равно кто-то должен туда пойти. Ряды пионеров внезапно начали редеть. Ольга Дмитриевна, ночь уже... А, Ольга Дмитриевна, ночь уже почти. Может, завтра? Я обернулся и увидел слави следом. А если ночью? Ночью с ними что-нибудь случится? Нет, сегодня. Сейчас. Кстати, а где это? Электроник примерно объяснил дорогу, открывав про историю старого лагеря. Вожатая пристально посмотрела на меня. Если вы думаете, что я да один здесь остался из мужчин, я глядел площадь. Неправда, ведь электроник куда-то слился, слинял, слился, ну слился, да, слился. Однако мне все равно совершенно не хотелось ночью в одиночестве слоняться по лесу. Если бы можно было бы выбирать, я бы пошел с Алисой, пошел с Славой, пошел с Ульяной, пошел с Леной, пошел один. Так. Погоди. С Алисой точно нет, я с Алисой не хочу, она, блин, же мне там как А пошел бы со Славей Слави, блин. А если что случится? Со Славий. Пока мы туда пойдем. С Ульяной, с Леной. С Ульяной тоже нет. Ну, Лену, Лену тоже как-то подвергать опасности неохота. Пошел бы один. Давай, пошел, пойдем. Я же не пойду туда один, только Дмитриевна призадумалась. Пожалуй, ты прав. Тогда завтра с утра пойдем все вместе. Мы постояли некоторое время молча и разбрелись, кто куда. Болись уже и ее теракты все как будто забыли. Может быть, сыграла свою роль то, что ущерб он нанес незначительно. Я с вожатой направился в сторону ее домика. У меня никак из головы не выходила мысли о том, что мог Шурик делать старому лагерю. Он увлекался роботами и кибернетикой, а не страшными историями-привидениями. И при тут ботинок? Некоторое время назад я решил занять выжидательную позицию, пока что-нибудь не случится. И сейчас до меня дошло, что вот оно. Ольга Адмирьевна, я, пожалуй, прогуляюсь перед сном немного. Ладно, только недолго. Хорошо. Дойдя до площади, я понял, что ночью шлятся по лесу в заброшенном, э, заброшенном лагере, и черти где еще, может быть и не так страшно, но делать это в темноте, возвращаться в домик Дмитриевны мне совсем не хотелось, фонарик достать было необходимо, например в медпункте. Как же хорошо, что я там не только читал журнал МОД. Фонарик действительно нашелся и через пару минут я уже вновь стоял на площади, собираясь с силами. Мне оставалось только принять последнее волевое решение отправиться в лес. Мимо домиков, пионеров по лесной тропинке к заброшенному лагерю. Окей, друзья, ладно. Оставим интересное на следующую серию. Вот. А пойдем в домик. Ну, в домик. В старый лагерь, короче. К приведениям следующей серии. Вот. А эту серию я буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И в инстаграм тоже вот. ссылочку на прохождение плейлиста я оставлю под видео и с вами был валерий всем пока